Добрый день, дорогие наши зрители, гости и подписчики нашего канала «Сочи ЮДВ». С вами сегодня снова Вячеслав и Андрей. Угу. Вот, хотим сегодня вам показать вот такие замечательные виллы. А, ну, сразу скажем, это у нас а, аналог трехкомнатной квартиры для, для жизни, для отдыха. для отдыха, да, даже больше так скажем. Вот. Давайте вам покажем. Вот коттеджный поселок у нас состоит из четырех домов все в едином архитектурном стиле где-то вот уже до да, озеленение здесь сейчас тоже два парковочных места у нас автоматические откатные ворота здесь у нас Анду, да, я думаю, даже три машины можно поставить при желании. Да можно и четыре. Да. Вот такая территория, можно разместить беседку, небольшой бассейн, зону отдыха, небольшую баню, какую-то, ну, можно как-то обустроить территорию, здесь навес, какую-то маркизу сделать. Вот. Ну, это можно использовать как дача вообще для загородного отдыха, если вы проживаете в Сочи, да, в квартире. Можно использовать для постоянного проживания семьи там, с двумя-тремя детьми. Здесь полноценные три спальни, огромная кухня-гостиная. Поэтому проживать комфортно, видите. Сейчас у нас просто самое холодное время года, начало марта. Поют птички, скоро будет здесь зелень. Буквально инфраструктура вся рядом. 7 минут до остановки, там, 5 минут до магазина. На автомобиле прекрасная Бетонная асфальтовая дорога, вообще никаких гор, ни косогор, никаких подъемов. Море у нас буквально в полутора километрах отсюда. Да, при ясной погоде будет видно и море. Сейчас чуть-чуть а, у нас такая туманность, облачность, поэтому море мы не видим. Но, чтобы вы понимали, вон там идет полоска нашего моря. То зачем приезжают все наши, а, так сказать, соотечественники всей нашей необъятной родины? Давайте уже к внутреннему конструктиву. А вот такой у нас порожек приятный. Все сделано, ну так скажем, грамотно, хорошо, из камня. Да, большой плюс, что дом выполнен в чистовой отделке. По факту здесь мы стелим ламинательный керамогранит. Стены красим, там клейм под покраску. Потолок уже выполнен декоративно, то есть можно не заморачиваться, оставить а как есть. Проводим электрику, делаем разводку, совсем линии уже выведенная э, мокрая точка. мокрая точки. Да. Да. То есть, здесь это вот огромное гостиное с высочадными потолками, коризировочными, я не знаю здесь сколько. 5 метров. 5 да, метров, потолок, да. да. Высшая точка, 5 метров у нас. Вот здесь у нас гостяной, гостевой санузел. Санузел это вестивая спальнями. Да, вот тут у нас одна спальня на первом этаже. И давайте пройдемся на второй этаж, посмотрим, что у нас там. Такая вот лестница. Здесь большой плюс, то что просторное помещение. Для тех, кто любит именно простор, то что много света, уютно. Это вот детская спальня. Получается, со своим тоже балкончиком таким образом. Французский балкон небольшой, можно открыть, проветрить, посмотреть, что-то там. И вторая спальня. И также на втором этаже дополнительно у нас а, санузел. Это вот как родительская спальня, получается, с выходом на балкон. Вот такое у нас каленое стекло здесь. Спокойно можно, в принципе, и детей отпускать. А с балкона у нас будет как раз вид на все горы, на море. Ну, здесь все будет в зелени. Буквально еще недели две. И будет все зелень. Соседи видите замечательные домики в принципе их тоже можно рассмотреть но вот этот домик он именно ну самый выгодный по цене на данный момент да сейчас Там... вот это да я прям уточнение у него цена на сегодняшний день 30 процентной скидка, чтобы вы понимали поэтому его отдают по акции и очень выгодно можно его сегодня приобрести вот, ну такой интересный домик, в принципе, без всяких изысков, да, посажены тоже вот деревья какие-то, пальмочки, оставили место под место отдыха, беседка, баня, не знаю, тут бассейн. Да, тут на уже усмотрение. на усмотрение можно поставить, можно ротанговую мебель поставить. Ну, здесь у нас, так понять, ну, как, как скажем, большинство солнечных дней, поэтому можно ротанговую мебель поставить, зону беседки, отдыхать, загорать, принимать солнечные ванны. Да, большой плюс то, что практически, видите, нет соседей. Это участок, он там, ну, весь будет в зелени, то есть ничего не будет видно. Эти деревья все распустятся. Такое уединенное место. Слышите, вот там поют петухи, птички. Да, да, да. Вот, это такое, именно для отдыха, для релакса приехать сюда или от городской суеты, или постоянно проживать тем, кому нравится уединение и покой. Вот, конечно дом это не квартира да то есть квартиру ее обычно выбирают там где-то в центре ближе к цивилизации там, да? это такое место уединенное на любителя так скажем самое главное есть парковочные места можно поставить там два три автомобиля вот да еще раз покажем у нас парковочные места вот с балкончика Центральные у нас получается вода центральная лосс свет центральный Газ у нас идет по границе, поэтому, в принципе, также можно сюда завести газ. До особого смысла даже ну, и газ да, заводить, я здесь дом тоже отапливается. Думаю. Можно сделать водяной контур, то есть отопление, поставить электрический котел или сделать инфракрасный теплый пол. Этого будет вполне достаточно, площадь дома не такая большая. Ну, и поэтому... здесь тарифы идут сельские, да, поэтому... Тарифы сельские, то есть 3,80, по-моему, киловатт стоит. Поэтому здесь коммуналка будет щадящая максимально. Ну, что еще можем сказать? Опять же, вот соседи у нас будут в таком же стиле. Для тех, кто хочет именно отдыхать от городской суеты, очень хорошее решение. Ну, опять повторюсь, дом сейчас идет с очень хорошей скидкой. Звоните по номеру на экране, пишите комментарии, обращайтесь да. к нам, помогите. Подписывайтесь, поможет. ставьте лайк. Это самое на важное. Да. Это очень приятный бонус будет для ну, нас ну и главное да пишите комментарии нравятся такие вам дома а, опять же что хотели бы еще в сочи посмотреть обязательно мы вот вот с андреем сейчас а, кооперируемся показываем именно тоже новые дома которые выходят а, ну скажем так вот вышли только в продажу мы стараемся ну, приехать туда первыми сделать видео для вас обзор Показать, что это за строительство. Лучшие варианты, на самом деле, это альтернатива двух-трехкомнатной квартиры. То есть это цена вот как раз этого дома, сколько стоит нормальная двух-трехкомнатная квартира в центральном районе. Ну, здесь есть свой клочок земли, здесь есть возможность поставить какие-то дополнительные, вот я говорю, мангальную зону там, какую-то баньку, зону барбекю там. ну то есть все-таки дом, это есть дом, квартира это есть квартира ну и также, да, здесь до всех центровых точек, там, до, до Гамыс а, на машине 5 минут а, до центра самого Сочи 7 минут, поэтому а, прям выезжаете на дорогу и в любую сторону развязка прям открыта, можно доехать в любую сторону, да, спасибо за внимание дорогие да. наши, подпишите звоните, пишите звоните, комментарии пишите, всегда с вами на связи с Сочи ЮДВ с вами был Вячеслав и Андрей. Андрей. Все всего хорошего. Ждем ваших звонков.